Привет, меня зовут Игорь, и сегодня мы с вами поговорим о том, как можно просто вывести застаревшие пятна на обивке вашего любимого кресла, либо того же самого дивана. Очень часто бывает, что наши дети либо мы сами во время работы можем разводить немного кофе. А кофе, как вы знаете, это один из самых главных загрязнителей, которые очень сложно довольно выводится. Мы выбрали три самых распространенных цвета обивки, которые часто встречаются на мебели. И сегодня проведем маленький эксперимент, где мы просимулируем эту же Ситуацию с развитием кофе и как просто можно будет избавиться от, от этих пятен в течение 10 минут. Итак, что нам сегодня понадобится? В первую очередь это ароматный вкусный кофе, с помощью которого мы будем генерировать пятна, второй это пакет чистых салфеток, уксус, чистая тара и чистая вода. Итак, генерируем пятна. Для первого шага нам понадобятся чистые салфетки и чистая вода. Первым делом необходимо смочить старые пятна, либо свежие пятна, чистой водой салфеткой. Вторым шагом мы должны создать раствор. Для раствора, как я уже говорил, нам понадобится уксус и вода. Раствор должен быть 50 на 50, то есть 50% воды 50 50% уксуса. Берем дару, воду, на глаз наливаем. Берем чистые салфетки, смачиваем в растворе, немного его сколотим для того, чтобы все перемешалось и обрабатываем загрязнение. По истечении 10 минут смачиваем салфетки чистой водой и смываем раствор. Как видите, результат налицо. Ни единого пятнышка, никаких проблем. Как видите, ничего сложного в очистке старевших пятен, выведения их на вашей любимой мебели нет. Самое главное, подойти к этому немножко креативно, ну и соответственно, не лениться. Надеемся, вам эта информация была полезна. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Пока.